Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Центра гейтс начинает свою программу сегодня понедельник 9 января 2017 года, а, упорно 2017 года, поскольку в этом году мы еще не встречались с моим собеседником, которого зовут Андрей Бухарин, профессиональный астролог, руководитель астрологической школы, который сегодня в эфире, но... Прежде необходимые, скажем, оговорки, которые надо обычно делать на радиостанциях о том, что радиостанция, руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире, не всегда согласны с этим мнением, а даже если это мнение уважаемое лично мной а, и многими нашими радиослушателями Андрея Бухарина. А, и... Последняя оговорка. Дорогие друзья, у нас идет формат беседы. Это не интервью э, Майкла Мелехова, Андрея Бухарина, э, у которого есть свой сайт, естественно, «Рассвет Сириуса», э, где вы можете пойти и услышать его вживую, в записи, сколько вам захочется. У нас идет э, разговор, у нас идет беседа. Конечно, большая часть времени Андрей отвечает на вопросы и сам рассказывает. Ну, а я... С Пытаюсь соответствовать, будем так говорить. И имейте в виду, что я немножечко в теме, так что на всякий случай. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сангейс Радио. Да, ну, мы действительно не встречались с вами достаточно давно. Это связано с тем, что последние две недели в Соединенных Штатах это, ну, во-первых, Рождество, Крисмас. Uh, ну и Новый год, естественно И в это время люди обычно уезжают в отпуска Имеется в виду, американцы очень интересные люди Вообще-то Соединенные Штаты это не просто страна Это чуть ли не другая планета Тут все по-другому Могу сравнивать uh, Проживший 40 лет uh, с бывшим Советским Советском Союзе и здесь 25 Поэтому uh, могу вам сказать о том, что вот эти дни Они очень и очень такие тихие, будем так говорить Uh, ну, вот, все прошло, все, слава Богу, закончилось, и давайте мы с вами поговорим о том, что произошло за это время, уходящий год у нас был, ну, ничего такого, самое главное плохого не произошло, начало Нового года тоже не знаменовалось. ну, были, конечно, всякие там uh, негативные вещи, да, действительно, были много чего здесь было негативно, но такого глобального, как вы, собственно говоря, и прогнозировали, не было. Вам слово. Благодарю, Майкл. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех радиослушателей сангейс радио с наступившим новым 2017 годом, пожелать э, крепкого сибирского здоровья, счастья, гармонии, любви, э, благополучия, духовного роста, э, в общем, чтобы все было мирного неба над головой, э, чтобы, ну, наилучшие теплые пожелания. Э, что... Что... Я поднимаю просто палец вверх, это значит, да, я, я с... прошу слова да, да, говори, а, да, Вы знаете, да. я всегда, вот как-то, у нас же беседа идет, да. правильно? Я сразу оговорился да. а, Вот смотрите, это общеизвестный, будем говорить, тост Мы желаем там сибирского здоровья Почему именно сибирского? Сибирского, ну потому что э, по э, легенде, ну мифам, как говорится, сибиряки очень здоровые люди и я сам, скажем так, наполовину сибиряк, вот поэтому, скажем так, знаю, о чем я говорю. Да и по вас видно? По Лютые морозы по 45 градусов а, вот, но... а вы знаете, вставляя свои там несколько копеек, я хочу сказать, вот что. А, ну, мы об этом, кстати, немножко упоминали и будем еще говорить в наших программах. Я думаю, это будет интересно нашим радиослушателям, несмотря на том, что это говорил, опять же, я, Майкл Мелехов. А, ну, дело в чем. Когда-то, когда-то в Сибирь. На самом деле, ссылали, это было место неподготовленное, не что ли, для жилья. Ну, действительно, морозы, действительно, суровая жизнь, действительно, климат очень и очень тяжелый. Но вы знаете, что у меня есть достаточно много людей, с кем я контактирую, причем очень серьезных людей, очень реализованных людей, ну, э, вообще-то говоря, по прогнозам, ведическим, будем так говорить, прогнозам э, климата, климат будет меняться, он уже меняется на всей планете. Более того, э, полюса, которые, как мы знали, э, менялись в свое время, 26 тысяч лет, скажем, прошло, и был даже всемирный потоп из-за этого дела, опять меняются. А, так вот, э, вот этот человек, с которым я беседовал, не буду называть его имя, он собирается, ну, в какое-то время, в ближайшее, перевозить свою семью в Сибирь. Почему? Потому что в Сибири будет совсем другой климат. Более того, есть такой Майкл Скеллеон, а мы об этом тоже немного говорили, американец. А у него есть карта. А это была карта сделана к 2000 году где э, изображено то, что произойдет после, как он называет, э, опять же, вс всемирного потопа. Ну, не всемирного, не всемирного, но каких-то вот таких действительно серьезных изменений, где э, самое безопасное место в России, мы сейчас говорим об этом, это будет да, чуть ли не во всей, ну, это же не только Россия, правильно, это и Европа, а будет Сибирь. Как вы к этому относитесь? Ну, я отношусь к этому нормально. Я карту скелёна видел вот там по затопленным территориям. Ну, что хочу сказать. Человечество переживало не один, и не два, и не десять, гораздо больше, на мой взгляд, таких всемирных катастроф. Есть масса свидетельств этому, есть масса людей, кто занимается исследованием как раз послепотопной, причем, ну, послепотопной истории человечества. Причем, не обязательно вот такие сроки длинные 26 тысяч лет назад, а как более прозаически, там, 300 лет назад, да даже Пушкиным описано наводнение, э, вот когда этот Санкт-Петербург был там, э, ну, он очень наводнен, но здесь когда, помните, там, гробы плыли, ну, вот там, медный mm -hmm. всадник, только там его голова была видна, или что-то в этом духе. А, так, интересные архивные данные того времени, что именно в то время подобные наводнения были везде. То есть, некое пов общее повышение уровня э, океана было такое, что оно вызвало во всех городах Соединенных Штатов Америки, Европы, России э, вот такие э, наводнения, которые описаны Александром Сергеевичем Пушкиным. Э, ну, это отдельная как бы тема такая. Просто я к тому говорю, что это, возможно, отголоски, потому что не сразу э, отголоски той какой-то мегакатастрофы которая была, э, по некоторым данным, около 300-400 лет назад. То есть, понятно, что э, вот как ванную, если раскачать, ну там, в, в, в, даже просто хотя бы в ванной, э, то волна не сразу успокоится. Она будет как бы вот, ходить туда-сюда. Также и на Земле мировой океан это огромный водоем, и если предположить, что в него плюхнулся там какой-то метеорит, ну, астероид, крупное тело небесное, то это не значит, что прошла одна волна и опять океан тихий стал. То есть там эти волны будут отражаться от берегов, опять дальше, ну, с более слабой, возможно, амплитудой, но они э, возможно десятилетиями даже будут как бы вот такие аукаться еще где-то Синергии проходить где-то, ну, резонанс какой-то. Но это не столько астрология, сколько такая наука, какая занимается этим делом, okay. если так правильно ответить. Но зем... даже не землетрясение, это что это такое, катастрофы какие-то вот с этим связано? Маринистов каких-то надо спрашивать. Ну... Well... — Понятно, хорошо. Ну, а, ну, давайте поближе в наше время все-таки перейдем. А, вот нашей территории, наше время. Первая неделя января, чем была ознаменована, что произошло. — Ну, спокойное было? время, как и предполагалось. Да. То есть, вот обострение как раз произошло вот в, ту, в те пять дней перед Новым годом. Помните, с 18 -го, 19 где-то мы там вот это... Как раз и, там и самолет упал, и на Донбассе там обострилось отношение военное. Еще, наверное, что-то было, я уже так не помню. Ну, в общем, все, что... А, тут этого посла убили в Турции. То есть, это все в, это, в эти дни было. Uh -huh. а, ну, посла Российской Федерации. То есть, и все. А потом тихо. Январь, в общем-то, предполагается тихим месяцем. Таким благоприятным, гармоничным. Ну, без крупных катастроф, каких-то и там телодвижений, скажем. Mm -hmm. Вот, февраль, там будет затмение, он будет кризисный. То есть он будет радикально отличаться от января. Но в январе, как раз, можно сказать, поздравить, наконец-то закончился э, ретроградный Меркурий вчера, 8 января 2017 года, и все, что, скажем так, стояло везде, это не, не только остановка была, скажем, с праздничными дни связана, но с ретроградностью Меркурия, потому что э, ну так ничего не делалось как правило в эти дни, все останавливается. Сейчас уже, особенно завтрашнего дня, с 10 числа можно скажем так, двигаться хорошо там хорошие аспекты Луна дает актуальные практически весь день так что растущая Луна в общем Хороший аспект между Марсом и Плутоном, то есть хорошо крупные дела делать. И, в общем, жизнь пробуждается после новогодней спячки. Mm -hmm. И часто, кстати, вот сейчас, когда ретроградный Меркурий был, люди, у которых Меркурий имеет сильное значение, в частности, солнечные близнецы, девы, вот могли иметь проблемы, в том числе по здоровью. То есть, вот, ну, потому что это планета, которая, кстати, часто вот в торговле биржевой Меркурий, вроде планета, такая, ну скажем, быстрая, как бы не, не совсем значимая в каких-то там глобальных делах, но она именно влияет очень сильно на такие периоды мышления, реакции, скажем, умственной. И я вот, скажу, я вот книгу писал, эти на ретроградном Меркурии все, что писал, все переписывал, потому, потому что все не так, как-то, то от конца вывод делал, к началу, то не то, вообще ошибся просто, и потом, короче, заново надо все писать. Вам же и карты в руки, что же вы пишете? Ну, хотелось как-то заполнить время, но ты думаешь, что ты сильнее там вышла, а мозги не так, мы не так думаем в это время. Так вы звоните, есть, все... вы звоните, мы, я, я заполню время с вами, да, если нечего не будет то, делать. Человек, потом, почему договоренности не рекомендованы в это время какие-то, ну, скажем, контракты подписывать и так далее, потому что они будут, как правило, вот после 8 числа изменены, потому что люди будут, ну, скажем так, думали <laughs> на ретрофазе, по, по одному, как бы одни имели выводы на предмет обсуждаемый какой-то, а когда фаза поменялась на директ на Меркурии, у обоих сторон меняется точка зрения. Вот. Поэтому разумно просто подождать, и когда нормально мозги начнут работать у всех, mm. и начать скажем, э, ну, в общем, какую-то деятельность, переговор навести. Да, но у нас сейчас есть проблема с Сатурном. Точнее, у него с нами нет, у нас с ним, да? У мутабельного креста, скажем так, у всех, у кого. Поясните. это кто мутабельный крест? То есть люди, у кого даты рождения, либо важные планеты находятся в Близнецах, Деве, Стрельце и Рыбах. Ну, я имею топ этот не восточную систему, а именно западную систему знака зодиака. Mm. То есть от равноденствия весеннего. Тропическую систему. Тропическая система. Тропическая. Тропический зодиак, да. И проблема в том, что Сатурн, планета порядка дисциплины, контроля ограничений, она идет по, ну, как, он движется по одному знаку два года и три месяца в среднем. Он воспринимайте его как учителя дисциплины, порядка, вот ну, вот как бы, вот, строгости, причем строгого учителя, потому что он формирует напряженные аспекты позиции, квадратуры. Но э, по Стрельцу, за исключением у стрель... для Стрельцов выраженных, э, опять же не Солнечных, а я имею в виду, что там может быть Луна, особенно у женщин, если важно, э, могут быть другие планеты, и Сатурн по этим планетам, скажем так, упорядочивает ну, скажем, жизнь нашу, либо ограничивает как-то. Вот для стрельцов еще как бы такая, процентов на 30 позитивная бывает, то есть конструктивная тема, он дает порядок. Но для остальных это напряженный период, который, как правило, описывается, особенно если поражается Солнце, а Солнце – это наше здоровье, то есть это кто родился физически в, эти, в этих знаках имеет Солнце, то надо в это время, скажем, снизить рекомендованно физическую нагрузку, потому что трудно в это время действовать, ограничения идут. опасно Ни в коем случае не нарушать законы, ну вообще их в принципе не надо нарушать, но в это время маленькая, скажем так, Нарушение чревато большими наказаниями, то есть как бы не совсем адекватно, я бы даже сказал, ну скажем наказание за то, что человек, условно говоря, там, нагрешил на рубль, а наказание получил на 100 рублей штраф. Да? То есть вот привязительно так. Поэтому он будет идти до конца года еще. То есть, вот он когда выйдет из стрельца, то есть мутабельный крест, все вот, кто родился в мутабельном кресте имеет важную планету, это у нас будет когда... Сейчас, я у меня тут подготовлено было. Глянем. Ага, вот оно. 20 декабря 2017 года. Сатурн из Стрельца входит в, э, в Козерог. Вот начнется урок э, такой кризисный для кардинального креста, тех, кто рожден, имеет м, важные планеты э, в Овне, э, Раке, э, Весах и Козероге. Но ну, в Козероге, опять же, э, так как там аспект соединения, то это не значит, что все так. Э, но совсем все отниматься там как-то будет там процентов скажем так я так ставлю обычно соединение процентов 30 от сатурна они позитивные конструктивные вот но это не значит что другим плохо как бы земной стихии будет наведение порядка очень такого помощь от Сатурна описывается исполнительная власть чиновники и, то есть все те, кто нас как-то контролирует, и те лицам и девам будет помощь идти вот, в течение двух лет, ну и 30% козерогов, например, от вышестоящих каких-то таких государственных органов. То есть в это время хорошо решать вопросы, связанные с ну если кто имеет какие-то взаимоотношения. Вот. Поэтому Сатурн такой строгий учитель, дисциплины, порядком роптать на него не надо. Надо просто понять, что пришло время э, учиться вот этим уроком, а мы здесь на земле находимся на обучении, и просто принять это как данность, что два года и три месяца будет идти длиться этот, этот урок. Mm -hmm. Понятно. Э, Андрей, у меня есть такой к вам что ли вопрос, это будет в виде мнения. Я хотел бы узнать ваше мнение. Дело... Э, есть несколько моментов с последними событиями, которые все-таки происходят в Соединенных Штатах, mm -hmm. и прогнозы тех же самых ваших коллег-астрологов. В одном из проектов, который, в котором я участвую, это интернет-телевидение Чикаго, я сам рассказывал, ну, я, скажем так, передатчик информации, я не прогнозирую, и... Был такой факт о том, что э, и вы говорили, и другие астрологи говорили, э, о том, что опасно в, э, в канун Рождества э, в воздухе особенно опасно будет происходить какие-то, вот, могут происходить какие-то негативные события вплоть до крушений. К сожалению, этот прогноз оправдался. это и Речь идет о падении российского авиалайнера. И через три дня после этого, вот как это был такой, скажем, я в этом проекте участвовал, еще раз был записан ролик такой, который собрал к этому дню, а это полторы недели всего прошло, где-то порядка 40 тысяч просмотров. То есть довольно много. У меня к вам вопрос. Но опять же, это все очень неоднозначно, опять же, как к этому относиться. Есть же, скажем... Ну, по статистике, 97% людей, они вообще не верят ни в астрологию, ни в предвидение, ни в предсказание. Они, ну, ну не верят, и все. И поэтому они имеют свое мнение. И вот разделилось, скажем, как всегда у нас, в часть аудитории верит, часть аудитории не верит. Как вы считаете практически? Ну, вот, есть такой прогноз. Ну, давайте не будем все летать. Ну, так вот, что, я самолеты... очень много на самолеты? Нет, нет, это все индивидуально. Ну, во-первых, э, скажем, гораздо опаснее ездить на автомобиле. То есть, если статистику брать, э, трагедии, которые происходят, то сколько погибает? Только в одной России, насколько мне известно, 30 или 40 тысяч человек ежегодно гибнут. Думайтесь. Вот если бы столько э, билось бы на самолетах, не дай бог. То есть, чтобы это было вообще, уже запретили бы эксплуатировать, наверное, самолеты. А здесь все, опять же, просто, ну, во-первых, известные лица летели, во-вторых, как бы, ну, падение самолетов это относительно автокатастроф, это всегда более редкое явление. Но надо индивидуально смотреть, потому что, естественно, в это время был актуальный аспект вот, Юпитера, позиции к Урану, 180. То есть он сам по себе читается как дальние поездки Юпитер, скажем так, имеют некие препятствия либо опасности при эксплуатации уранического, скажем, темы. Уран — это ну, самолеты. Вот, Но ну, это так совпало, что этот аспект наложился, видно, на гороскопы тех, кто разбился. Это, это По-другому, кстати, это и быть не может. Но те, кто не верят в этот, это их как говорится, точка зрения. Здесь вообще разговор, не вера или не верю. Это не религия, чтобы здесь верить, не верить. Это математика, это знание. То есть просто надо повышать свой уровень образования, изучать эту науку и проверять. И все. Потому что есть, ну, полно статистических данных, которые можно, ну, если так вот подбирать по астромедицине, например, когда, например, определенные люди, кстати, в определенные, кстати, это официально даже наука подтверждает, что при определенные месяцы рожденные люди, как бы, болеют, ну, как бы, больше одного типа у них органы больные. Но ну, условно говоря, у львов, как правило, слабое звено. Это сердце очень часто, у голова. То есть, это не выдумки. Это Берутся там, грубо говоря, по выборкам миллион человек. И когда, скажем так, какой-то очень значимый процент, ну, скажем так, болезней доминирует над другими, то это уже не случайность. Тут уже, верю-не верю, но какая-то закономерность присутствует. Вот. Поэтому... Но я я согласен, естественно. Но с точки зрения, вот ставля себя, ставя себя на другой, вот, скажем, в другой лагере, я мог бы возразить то, что летят, особенно если там большое количество пассажиров, в общем-то, все знаки «Зодиака». И, наверное вряд ли была какая-то статистика после всех погибших брали всех проверяли какой знак зодиака рассчитывали гороскопы и делали такое хотя было кстати неплохо и делали такой вывод о том что все которые полетели в этом самолете они были предрасположены к тому что самолет может разбиться ну во первых э если бы не было бы соответствующих астрологических показателей не было бы трагедии Тарас. во-вторых, когда э, вот такие групповые трагедии происходят, э, как правило существует такой, сказать композит, то есть гороскоп средний арифметический гороскоп всех погибших. И в этом композите как правило есть среди всех там, пассажиров и ну, кто летит там, Членов экипажа, как правило, есть, выделяется некое дедро, которое очень похоже, ну, где-то даты рождения у них очень близко. Например, когда была трагедия такая известная, в России затонул, где же это было, в Башкирии, кажется, корабль на озере прогулочный, и там погибло более ста детей. но вот это несколько лет назад такая известная трагедия была у нас. И, и даты рождения опубликованы были погибшей. Кстати, довольно часто публикуют, ну вот кто там, особенно детей, чтобы как-то их там различать. То оказалось, что из 100 человек 36 рождены в один день. Вдумайтесь в это. Вот вы говорите случайно, 36, то есть они мало того, что ни одного знака. Они это, там про, это простите, не я говорю, градусе. я из того да. лагеря говорю. Да, поэтому надо перед тем, как тому лагерю, скажем, такие выводы говорить, надо опять же взять и изучить предмет. То есть хотя бы взять статистику вот, именно тех же, кто... Э, э, э, к сожалению, говорю, тема такая, она, э, у меня есть знакомые, у меня есть даже ученики, чьи там знакомые погибли, например, в самолете, э, который вот в Египте упал. А в этом самолете, который погиб сейчас, вот этот, у меня даже есть соседка, ее одноклассник там летел, ну, он этим артистом был, который ну, там же это целый ансамбль какой-то погиб, вот это Александрова, кажется. То есть, это трагедии не такие какие-то, вот, там, неизвестные кого, если так копнешь, так оказывается, кто-то э, с кем-то знаком был когда-то там, э, то есть, вот, это близкие ну, люди, с которыми годы Жизни были как-то совместно шли, и вот так говорить об этом тема такая деликатная, как какое-то посредственное э, событие. Ну, лично мне не то, что даже сложно, как-то может быть не совсем комфортно. Я... Мы, сказать, нет, я, а, мы как ради науки здесь исследуем да, не, не не нет, то, нет, там, Андрей, мы даем на этом канале да. Кстати, дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что кто хочет задать в прямом эфире вопрос Андрею Бухарину, У нас есть Skype, sangates 1.08 Мы об этом говорим и предупреждаем и Говорим это только в связи с тем, что человек Есть поговорка, кто предупрежден, тот вооружен Поэтому, прежде чем предпринять какой-то шаг, надо посоветоваться. Об этом мы говорим в центре Сангейтс, в общем-то, не только в беседе с вами, а мы говорим это во всех беседах, потому что это именно информация, которая может принести знания и предотвратить вот такие вот вещи. Но говорить надо. Это, я могу сказать, еще есть, скажем, ну, сторонники одной гипотезы, почему это происходит. Но это совсем не материальная вещь. Вот давайте, мне хотелось бы знать ваше мнение. Не обязательно падение самолетов, любые катастрофы, землетрясения. Есть такое мнение, то, что люди, которые, ну, к сожалению, понятно, погибают, или которые получают серьезные может быть, в в каких-то катастрофах, они, это все карма. То есть, что происходит в момент, э, когда, ну, к примеру, гибнет э, авиалайнер? Все люди, которые находятся на борту по каким-то причинам, совершенно непонятным, это не материальные вещи, естественно, они собраны там только для того, для одной цели, чтобы получить действие, э, Получить следствие того действия, которое они уже, э, скажем, делали. Коллективные события, соглашусь, они очень фатальны. Да, события, и более это. того, есть да. даже не просто там самолет или там. Есть где события, в которых уносится жизнь тысяч людей, десятков тысяч людей, сотен тысяч людей. Э, и это очень и очень деликатная тема, это, мягко говоря, деликатная тема. Если говорить об этом, то ополчиться там чуть ли не весь мир. Как это так, мы об этом говорим. Поэтому а эта тема, она публичная и, в общем-то, особенно и не должна быть. Это исследования такие должны быть, скажем, закрытые, я так склоняюсь к этому, где-то в закрытых астрологических группах, где вот даже не публичных. Потому что она необходимая, кстати, тема, но она не публичная. Все вот. правильно. Поэтому я мы... хотел бы, Майкл, да. добавить вот к тому, что вторую продолжить часть, вот к этому, что вот вы сказали, когда собирают людей. Так есть люди, кто мистически не попадают на эти рейсы. И есть вот, например, сколько-то там несколько человек из этого ансамбля. Который, вот, кажется, ансамбль Александров. Если, ну, поправьте, если я не ошибаюсь, кто там видел. Ну, кто мне летел. трудно, я всегда. Ну, вот это артисты, да. которые погибли там. Так uh -huh. там несколько человек не попало на рейс, например, там у человека паспорта какие-то, в паспорте проблем, или паспорт не получил, или забыл паспорт. Короче, его не пропустили. Это известный, то есть он жив остался. То есть, это вот не судьба. То есть, делать, то есть, вроде бы м, краткосрочная такая досада была, ух, елки-палки, паспорт там куда-то что-то делал, не успел. А когда глобально смотришь, так уже думаешь, а как это мистически происходит. И таких примеров, когда примеров в как застревает, не успевает на самолеты, просыпают просто, вот надо лететь, а он проспал человек этот рейс. Значит, не судьба. То есть, здесь такое дело, что нервничать не надо. То есть, надо... Так, пришло время. Да, пишу. это то, что называется сигналы. Было много примеров. Э, и я, их, и, да, я даже знаю тоже таких людей, которые, э, ну, скажем, э, лопались драгоценные камни, там, к примеру. Э, то есть, вот э, в момент чуть ли не покупки. да, Это знаки, да, это знаки. Э, покупки, там, путевки куда-то. Вдруг падает с шеи там у женщины, скажем, колье, ожерелье И разбивается, раскалывается То есть, ну хорошо, она разбирается в таких вещах Она падает прямо туда, вот на этот, где уже билеты выписываются, представляете, на стол <рит> И да, она говорит, все, я не лечу Те говорят, да это все, это ерунда, ну, агенты ну, вы знаете, что разбивается самолет Это, это не, не один такой случай То есть, это те сигналы, которые мы не воспринимаем ну, И надо эти сигналы да. знать Для этого мы, так в принципе, вас... и говорим Мистические а... знаки, я бы их так назвал Да, да Единственное, что мы, к сожалению, не можем воспринимать их Мы просто не знакомы с этим. Это а вот другой. это, вот если можно, Майкл, я вставлю как раз и говорит о том, что надо держать, скажем так, глаза и уши открытыми. То есть, знаки всегда идут. То есть, Но у них приоритетность такая, как бы от слабого намека к грубому. Вот помните, когда мы Александра Сергеевича Пушкина рассматривали, вот я часто пример привожу, когда он уже был ранен, тяжело после дуэли с Дантесом, он писал письмо царю, и Кажется, Александру там уже забыл, какой номер да, был в то, то время. И он э, ему что говорил? Он каялся, что прощение просил, что он нарушил его просьбу не стреляться. То есть, в данном случае, это уже знак, ну, и, как я уже говорил, последнее китайское предупреждение было. Не, прямым языком, не каким-то там э, перстень, там что-то камень раскололся или что-то конкретно. Сказано, то есть, и главное, высшего царя уже, там никого нет, ну, на, на то время. Это кто более влиятельный, авторитетный там мог быть в той стране, ну, в то время. Это самое, скажем, прямым русским языком сказано, без намеков, без, ни, ни во сне ни в каком, а в здравом уме, ясной памяти. И все равно человек идет и нарушает, то есть, это и тогда появляется дан тест скажем тогда потому что знаки всегда идут то есть да. надо быть просто более чувственным к этому и видеть это и а если когда они открыты чисто языком то просто гордыни унять над своей, да, вы знаете наш да. наш современник классик михаил михалыч как-то сказал что человеком не делай он все равно ползет на кладбище Соглашусь. Соглашусь. Вот это да. я уже столько с этим. Главное, более того, вы понимаете, вот если мы рассматриваем самолеты такие, как вот военные, но там людям как они могут отказаться? Там приказ, там приказано явиться и прилетят туда, и они исполняют. Вот, кстати, у них выбор то особо нет. То есть, когда человек идет в такую структуру служить, то есть он как бы делегирует полномочия по принятию решений судьбоносных. Не, ну, вышестоящим каким-то вот э, начальству. И он зависит от, э, ну, скажем, от. Э, то есть не он э, хозяин своей жизни, скажем, становится. Вот Андрей вот. хорошо с этим знаком. У меня есть э, сын, который пошел служить, подавшись пропаганде, защищать якобы Родину. Он стал Марин. Марин это морская пехота, по-моему, да, по-русски. Uh, и пошел на войну, так скажем, поскольку просто так нам не служат. Uh, да, и <свык> выбрал свой путь, и как я ему не объяснял и не говорил, ну, в данном случае солдаты, они выполняют приказы вышестоящих командиров, естественно, поэтому даже если происходит, ну, сразу скажу, все было благополучно, в принципе, я это и так знал, uh, все было, прогнозы были все нормальные, но просто это было очень неприятное, будем мягко говоря, время. Быть на войне, сами понимаете. Uh, да. Это все карма, да, карма это очень такая штука. Андрей, uh, вы знаете, у нас есть вопрос, я благодарю наших <сё> радиослушателей, которые нам их задают. Uh, Часто массовая трагедии происходят на срединные точки. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Ну да, э, на срединных точках это э, точки между затмениями. Э, то есть, midpoint, так сказать, другим языком, э, между датами затмений. Причем между разными, между солнечными, ну ближайшими, которые вот раз в полгода бывают. Э, ну не раз, там, скажем, они по два-три раза идут. Вот сейчас в феврале будет два затмения. И затмения, которые были вот три предыдущие, там, 15 августа, 1 сентября и кажется, 14. Там, а когда конкретно? А вот посередине Напомню. их несколько возникает. Нет, затмения вот, затмения. Так вот, пожалуйста, угу. затмения как, как раз вот были в девятом месяце, и сейчас будут во втором, где середина между ними, то есть, если так смотреть, это как раз где-то вот этот период декабрь, декабрь месяц. То есть оно здесь как раз именно на середине, как правило, на срединных точках, срединные точки, они сродни, ну скажем так, это же имеет отношение к затмению. Затмение всегда фактор фатальности. То есть фактор, когда вот, ну, не избежать событий. Очень часто люди попадают в эти события. Кстати, есть исследования астрологические, не мои. Я вот даже не помню. Ну, в общем, кто это делал, просто помню, что так на слуху. Там действительно, там в большинстве своем именно в такие даты попадает, помимо того, что у них показатели у этих жертв в гороскопах опасность от перелетов, ну, условно говоря, там уран имеет отношение как-то к восьмому дому и поражает управителя асцендента. Вот, то э, ну, не только это, я не буду сейчас этой, этой информацией узкой такой здесь э, ее озвучивать. Сам факт есть астрологические показатели, и мало эти люди, как правило, рождены в месяц затмений. То есть вот закономерность, между прочим, это как раз еще один ответ на тот ваш вопрос, который вы озвучили для скептики. Есть исследование, что в основном гибнут в массовых катастрофах вот такого, не обязательно в самолете, а именно в коллективных, скажем так, люди, которые рождены в месяц затмения. Но такова вот в большинстве случаев, я не говорю, что там все без 100%, подавляющее большинство, можно также так сказать, процентов 70-80, ну по крайней мере эти исследования, а, а затмения бывают, как я сказал, раз в полгода то есть, смотрите, какая закономерность, что, э, извините, это получается одна шестая часть человечества, Ну, если два месяца брать полных из 12, это шестая часть, получается одна шестая часть человечества, рожденных э, в затмении, имеет 70-80% э, жертвами являются в этих трагедиях. Вот это очень выраженный показатель. Это не значит, что кто рожден в затмении, тем следует бояться, ну скажем, вообще не летать. Просто надо знать, когда идет, во-первых, показатели опасности в гороскопе должны быть от перелетов. Но бывают же катастрофы морские, например, да, то есть это как в той поговорке, к тому, как она звучит. Ну, там говорится о смертях разных, кому там не положено, условно говоря, Утонуть Или сгореть Что-то в этом духе То есть у каждого свой путь И поэтому Я имею в виду да Вы знаете Я вообще считаю Если идти еще вглубь Это довольно таки парадоксальный С моей точки зрения Взгляд на вещи О которых мы сейчас говорим Поскольку все уже Так сказать Запрограммировано, и все там, где-то вот в слое Акаши уже известно, и наши прошлые жизни, и наши будущие жизни, то смотрите, что получается. А, то есть, очень как бы: еще раз, мы берем просто это как, как аксиому: вот человек рожден не случайно, он рожден. ведь Правильно? Я, как нумеролог, как ну, вот, например, астролог, да, он да, не конечно, случайно да. он... причем рождается, да. Нет, я Будь имею и... в виду в определенный чем... день в определенное Конечно. время. Да. А, так вот, э, он рожден с целью, еще раз, ну, когда-нибудь мы все умрем, только кто-то умрет своей смерти, тот умрет не своей смерти, правильно? Так вот, это будет означать, что у него предпосылки есть умереть, еще раз, это, я, это не моя точка зрения, я не придумал, э, шансы у, у него гораздо больше, скажем, э, умереть, в какой-то катастрофе, если он будет там, скажем, где-то как-то летать, к примеру. То есть, вот то, что вы говорите, только от обратного идти. Вы знаете, я хорошо разбираюсь, скажем, в таком предмете, как стак-маркет. И я, у меня есть моя методика, которую я вообще нигде не видал. То есть, я прогнозирую вперед, что произойдет, исходя из того, что уже произошло. Вот как вы прогнозировали, кстати, э -э и брали дату инаугурации президента а не дату, скажем, рождения, вот мне это больше нравится. То есть мы идем вперед, мы учитываем то, что было в прошлом, но мы идем вперед и смотрим, что будет в этот момент. Вы понимаете, что я хочу сказать, или это довольно запутано? Ну, я понимаю, но я хотел бы поправить. Я дату рождения тоже беру, но как раз смотрим на дату инаугурации. Не-не-не, естественно, да, естественно. Да, то да. есть мы берем прошлое, но мы это все экстраполируем на будущее. И да, вот имеется, события, да, да, имеется в виду, зная, это элементарно просчитать, зная, когда мы родились, то есть прямо вот с момента рождения ребенка, то есть родители, имея какую-то информацию, которую, мы, возможно, мы сейчас озвучим, могли бы задуматься, а что может произойти в будущем? И вычислить, ну, конечно, мы не можем там подселить там соломки везде, но тем не менее каким-то образом мы можем вот какие-то вещи попытаться хотя бы там спрогнозировать.